рада вас всех приветствовать дорогие мои на своем открытом флешмобе который посвящен теме предназначения и даже больше коррекции судьбы через понимание знание своего предназначения и снятие блокираторов нашего предназначения я называю это так скажу сразу что Эфир будет насыщенный, будет много полезной информации, будет для вас очень много открытий, возможно, для многих, которые впервые присутствуют на такого рода серьезных несмотря на то что открытых и бесплатных мероприятиях поэтому моя рекомендация иметь под рукой листики или блокнотики ручки где вы могли бы записывать свои открытия свои какие-то инсайты и конечно же вопросы вопросов у вас может появиться много в процессе того как я буду вам рассказывать о предназначении и других моментов их лучше записать и в конце я специально выделю время для того чтобы ответить на ваши вопросы если вот этот момент понятен и принятен пожалуйста поставьте плюсики мне в чат сейчас да, то есть вы свои вопросы они у вас появятся вы их обязательно записываете но для того чтобы мы не сбивались так сказать с общей волны и может быть чтобы не потерять нить того что я буду рассказывать вы свои вопросы зададите в конце угу. есть плюсики отлично ну что ж очень очень рада и еще такой момент я спрошу все-таки поскольку у нас сегодня могли многие присоединиться после первой моей трансляции вконтакте хотелось бы узнать кто у нас сегодня новичок новенький поставьте пожалуйста единички если вы впервые меня наблюдаете слышите в прямом эфире единички и десяточки те кто уже проходил у меня обучение кто меня знает хорошо кто занимался со мной проходил разные курсы участвовал в флешмобах так чтобы я тоже сориентировалась сколько нужно будет рассказать о себе так единички и десяточки о вижу у нас много новеньких сегодня угу. есть и десяточки тоже много рада всех видеть ребята кто уже не первый раз со мной и прошу всех активно участвовать на самом деле это и для вас хорошо, потому что когда вы вовлечены в процесс, информация лучше записывается, лучше ложится. И для меня, потому что я понимаю, что вы со мной, что мы с вами ВКонтакте. Итак, кто первый, единички, кто первый раз меня слышит, и десяточки, кто уже со мной знаком. Хорошо. Так, чат вижу немножечко подтормаживает, вижу также знакомые лица. Ну что, тогда, наверное, мы начнем с вами а, с таких... А, Вопросов, несколько вопросов хотелось бы задать для того, чтобы мы с вами включились в процесс и вы больше понимания для себя получали. Мы сейчас с вами сделаем следующее. Я задам вопрос и прошу вас на него честно, откровенно ответить, вот так, как вы думаете, так, как вы чувствуете, так, как вы считаете. Поскольку сегодняшняя тема предназначения, она у нас связана с нумерологией. Да, то я хотела бы узнать почему вас интересует тема нумерологии зачем вы занимаетесь изучением нумерологии а если есть среди нас новички которые вот просто почувствовали необходимость присутствовать сегодня что-то вас зацепило в письме или в прямом эфире моем то напишите да, почему вас это интересует почему вам это интересно вот как Елена сейчас Трофимова написала получить ответы на свои вопросы, и вы тоже напишите, почему вам интересна нумерология, и а, если вдруг вы только начинаете заниматься изучением нумерологии, то зачем? Пишите. Так, да, больше узнать о себе, узнать, найти, узнать себя, найти ответы, ищу себя. Угу. Смелее, чтобы сделать свою жизнь более качественной, более интересной. Познать себя, улучшить свою жизнь. Угу. Найти себя. Очень хорошо. Смелее, где еще вы можете так откровенно говорить о себе? Только здесь со мной на самом деле. В этом прямом эфире все остается в нашей комнате с вами считаете что это для вас такая возможность действительно заявить о своих внутренних запросах проблемах задачах мыслях поделиться и даже получить ответы помощь подсказки и рекомендации поэтому смело пишите так хочу разобраться в себе знания лишними не бывает помогать людям всегда было интересно начала понимать как много зависит от цифр в моей жизни жизни родных ага. так узнать что-то новое узнать о себе своих близких изменить жизнь к лучшему люблю учиться изучать новую информацию прекрасно очень здорово начали Хорошее у нас с вами взаимодействие давайте продолжать также включайтесь, ребята так возможно приобрести новую профессию вот это прекрасный запрос угу. освоить новую профессию изменить свою жизнь самосовершенствование так нумерология может указать точное предназначение или только общее черта не это вопрос лика? на вопрос отвечу тогда если вопрос так нет знака просто вопрос так найти возможности улучшения финансового благополучия всегда было интересно ну здорово, то есть я понимаю, что так более-менее, да, те, кто написали, и те, кто присутствует, есть понимание, зачем вам нумерология, что это, что это дает, что вы можете получить с помощью нее. Давайте немножечко дальше копнем. И вот то, что я называю в коучинге, то, что называется, да, фокусировка. Давайте с вами сейчас все вместе сфокусируемся. Давайте вы представите, что есть возможность, есть инструмент, который может помочь вам решить существующую на сегодня задачу, проблему. Не, не очень люблю слово проблемы, да, для меня это всегда задача, но тем не менее наше сознание привыкло всегда обозначать что-то сложное трудно словом проблема так вот если бы э, допустить что есть такой инструмент который может это решить какие бы свои проблемы э, вы хотели бы э, решить с помощью нумерологии да? напишите сейчас в чат итак давайте представим что есть инструмент и вы можете решить любую из существующих задач на сегодня или проблем, как я уже сказала, и что бы это, что вот внутри вас тревожит или озадачивает больше всего, или больше всего вашего внимания, вашей энергии берет на себя, что бы вы хотели решить, естественно с помощью нумерологии, потому что мы будем говорить об инструменте нумерологии сегодня. Так, улучшить финансовое положение под себя, узнать предназначение, финансы. Давайте, ребят, включайтесь и заодно, если блокнотики подготовили или листики тоже там для себя фиксируйте. Что хотите, что на самом деле для вас является важным в плане решения? Так, здоровье. Ага. финансы отношения тревоги это вроде как страх будущего да, страх перед будущим ирина филиппова своего и детей угу. так антон найти новую профессию то есть это самореализация и финансы улучшить угу. узнать предназначение любимое дело финансы хочу помогать людям решать их проблемы прекрасно финансы отношения улучшить финансовое положение изменить негатив на позитив угу. решить финансовый вопрос вижу очень много ребят вопросов именно по финансам меня это не удивляет на самом деле потому что ну э, э, я достаточно много и то э, да практически каждый день есть все таки одна из сессий которая все таки связана с финансами а в целом их достаточно много я имею в виду консультации много запросов именно по финансам поэтому да я знаю что эта тема очень актуальна для многих из нас мы живем в таком мире так получать удовольствие от жизни обрести профессию финансовые проблемы предназначение, отношения с мужчинами вот такой прям веер хорошо наталья то есть видимо пришел момент когда вы внутренне готовы да, стали к тому чтобы решить все эти м, задачи так дорис пожалуйста ответит был вопрос я отвечу в течение сегодняшнего вебинара Лика, обязательно как я пообещала в самом начале так помочь убрать проблемы у внука 14 лет Окей. нет а вижу что группа серьезная более-менее настроены Давайте с вами будем приступать. Поскольку у нас сегодня с вами достаточно много новеньких присутствует, я коротко представлюсь. Зовут меня Дорис Костио Мендос, это мое настоящее имя, это не псевдоним, выдуманный специально для прямых эфиров. Так меня на самом деле зовут. Я являюсь нумерологом и преподавателем нумерологии. Кроме этого, сертифицированный коуч, специалист по интегративной психологии и психотерапии. И есть ряд направлений, которые государственно не аккредитованы, но тем не менее очень востребованы на сегодня и тоже сертифицированные. Это реинкарнационная терапия это кармические коррекции это энергетические практики я являюсь специалистом в этих направлениях я гранд мастер рейки целитель живы у меня есть очень много инициаций помимо государственно аккредитованных образований такие как экономика маркетинг психология есть также очень много других направлений где я сертифицировалась и собственно говоря естественно я это делала не для получения сертификатов дипломов или бумажек моей единственной целью было познать себя понять свое предназначение свои задачи на эту жизнь и реализовать его наиболее успешно гармонично комфортно для себя и для своих близких людей. А, так получилось, что тема вот предназначения, кармы, особенности наши, она меня очень рано коснулась. Я в 12 лет осталась без родителей. И, скажем так, жизнь порадовала своими уроками, своими сюрпризами, пришлось очень много всего на своей шкуре, есть такое выражение, да, познать, пережить в этом мире и а, кем-то стать. Вот. И м -м, мне было, да, непонятно какой-то момент, почему так случилось, почему именно я, почему со мной, почему потеряла родителей, и потом позже, когда я выросла, стала взрослой. На самом деле, наверное, вот это ощущение, что ничего не происходит просто так, но ты должен принимать живое участие в своей жизни и должен заявлять миру то, чего ты хочешь. Оно меня сподвигло на то, что я стала работать очень рано, ну, практически, да, 12-13, это попытки такие были, с 14 лет стала работать в разных моментах стала зарабатывать свои деньги в 20 лет я уже купила свою первую квартиру вот и у меня за плечами на самом деле несколько браков у меня за плечами большой жизненный опыт в плане воспитание ребенка который родился в кармический день да, у меня кармических чисел нету но мне послали ребеночка с кармическим числом 14 в дате рождения вот и пришлось действительно очень много всего изучить для того чтобы выйти сейчас на тот уровень когда я могу говорить вам о том что правильно что неправильно как нужно где мы ошибаемся чего не нужно делать да? как мы сами себя убиваем как мы сами себя лишаем силы наоборот как мы сами себя можем вывести на новый уровень то есть вот это вот все мое образование, вот эти поиски и в индии и в медитации и голодания и молчание вот эти вот все практики их единственной целью было понимать того как на самом деле все работает для чего мы приходим что такое предназначение в чем смысл нашей жизни как мы можем его узнать и как мы можем научиться быть счастливыми взаимодействия друг с другом поэтому то что буду вам сегодня рассказывать это не теория это прежде всего прожитый личный опыт эта информация пропущенная через тело а не просто взятая где-то откуда-то из книг и курсов которые я изучала и прошла и я надеюсь что это для вас будет полезным это для вас будет эффективным и каждый из вас может сделать и свои выводы в течение нашего сегодняшнего общения если готовы, ставьте мне пятерочки, и мы будем непосредственно нырять в тему предназначения. Представление у меня получилось немножко сумбурное, но так, сегодня, сегодня такой. Угу. Так, есть пятерочки, не увидела, там были комментарии от Евгения, еще кого-то я вернусь к ним чуть попозже обязательно прокомментирую отвечу ребят да как я и обещала сейчас давайте с вами будем начинать что еще хотела отметить для новеньких для тех кто у нас сегодня первый раз присоединился мы ведем онлайн школу нумерологии я и тренинговый центр разграде это уже шесть лет получается в прямом эфире когда мы преподаем нумерологию, да, классическую, пифагорейскую, кармическую и самую новую продвинутую, энергоинформационную, это мои авторские курсы, которые я веду. И на самом деле, если вы заинтересованы в том, чтобы изучить нумерологию, у вас есть возможность. С нами вы можете это сделать с нуля, да, с позиции новичка до профессионала, до того, чтобы обрести профессию нумеролога достаточно пройти как бы обучение на ряде курсов, которые мы преподаем, я даю в прямом эфире, получить сертификат, как это сделали очень многие мои ученики, и спокойно сейчас консультируют по всему миру. Я просто говорю, это для вас. Я видела в чате много запросов на профессию. Так вот, если вы хотите стать нумерологом, проводить консультацию по нумерологии, вы можете с нами это сделать. Действительно, я вас возьму с нуля и проведу до уровня профессионала. Тут от вас требуется просто желание, намерение и так далее. Вот. ну что поехали мои дорогие начнем мы а, соснов даже если я вижу в, ча в чате да присутствует много моих учеников но есть много новеньких поэтому я обязательно обозначу основные моменты основные моменты которые на сегодня уже неоспоримы потому что подтверждены а, еще целым рядом других наук да? Я буду говорить об этом в контексте нумерологии, но на самом деле есть много других наук, которые говорят о том же. О том же. О чем? О том, что каждый из нас каждый из нас, когда мы рождаемся, когда мы приходим в этот мир, мы получаем свою карту судьбы, мы получаем свою карту рождения, мы получаем свой контракт воплощения. То, во что я свято верю, что никто из нас, ну никто из нас, независимо от того, где, в какой стране мы родились, в какое время, не приходит просто так. Не бывает случайного рождения. Абсолютно каждый человек имеет свой сил прихода на землю в теле человека. И у каждого из нас есть своя карта судьбы, своя, свой контракт воплощения. То есть, что я должен в течение этой жизни понять, изучить, применить от чего я должен научиться отказываться до да, что я должен научиться трансформировать какую пользу я должен принести то есть это некий путь эволюции он есть у каждого из нас и все это зашифровано в в нашем контракте воплощения. Нумерология на сегодняшний момент, ну, на мой взгляд, является самым доступным, самым простым инструментом понимания вот этого контракта воплощения. Есть целый набор э, цифр, да, для кого-то это просто цифры, для нумеролога это целая книга, по которой можно прочитать судьбу человека. То есть есть целый набор цифр, где зашифрована вся эта информация. Это ваша дата рождения полная, это только день рождения, это ваше имя и ряд других цифр, которые получаются путем математических да, манипуляций. Ну, например, ваша дата рождения будет говорить о коде вашего предназначения, основном коде. Ваш день рождения будет говорить о коде реализации, то есть о том, как вы должны реализовывать свое предназначение. Ваше имя будет создавать код судьбы, то есть будет показывать направление, в котором вы должны двигаться, сферы, в котором вы должны развиваться. Есть также у каждого код мотивации, это то, что вами движет изнутри, голос вашей души, вашего внутреннего «Я». Есть код личности, это социальные роли, позиции конкретные в социуме, через которые вы можете реализовать свое предназначение. Есть код зрелости, это задача на вторую половину жизни, которая является самым важным, самым превалирующим моментом, потому что до 33 лет вы дети мы все дети когда мы вступаем в период зрелости мы становимся взрослыми и вот это уже вот этот период жизни совершенно по-другому оценивается высшими силами и, пожалуй здесь лежит основное предназначение то есть получается что благодаря расчету своей нумерологической карты вы получаете ответы на все эти вопросы поставьте сейчас единички если вот понятно в целом то о чем я говорю единички пожалуйста то есть с помощью нумерологии каждый из нас может получить карту Карту, кто я, какие у меня таланты, способности, в каком направлении мне нужно двигаться, какие у меня слабые места, где мои зоны уязвимости, где я слеп, а где я, наоборот, силен. Чего мне не нужно делать, а что мне нужно по-любому добиваться? Потому что это меня переведет на уровень выше. Вот это все. Зашифровано в карте рождения каждого человека благодаря вашей дате рождения и благодаря вашему имени да? то есть вот это делает каждого из нас уникальных потому что много людей рождаются в один день но только вас зовут именно таким образом фамилия имя отчество рожденный в этот день в это время в этом месте да и получается, что нумерология – это своего рода компас. Смотрели фильм «Золотой компас»? Детский фильм, но очень классный, правду говорит, что как только мы получаем вот этот вот компас в свои руки, посмотрите, кстати, замечательная кино несмотря на то что детское и если смотреть с точки зрения воплощения задачи на эту жизнь предназначение потрясающий фильм как только мы получаем в руки вот этот вот золотой компас который нам указывает четко направление куда идти что делать кто тебе друг кто тебе враг ну, это же потрясающе, согласитесь. У вас уходят страхи, у вас уходят сомнения, вы больше не потеряны. Вы следуете этому компасу, этому направлению, вы перестаете совершать ошибки. Поэтому м -м, нумерология ⁇ это своего рода вот такой вот компас, да, золотой. Когда вы четко понимаете... Куда нужно двигаться? В каком направлении? С какой скоростью? И это подсказки в плане реализации своего предназначения. Двоечки, если это понятно. Вижу, что есть проблемы тут со скоростью, со звуком. Олеся, дай обратную связь, насколько хорошо меня слышно. Потому что я-то в потоке могу быстро говорить и мощно. Двоечки есть, ага. Хорошо. Ну, тогда вопрос к вам, мои хорошие: что такое, по-вашему, предназначение? Как вы считаете, что такое предназначение? Давайте только не будем брать цитаты. Давайте не будем брать обозначения, данные где-то в литературе. Ваше собственное мнение, что же такое предназначение? Вот как вы считаете, что это такое предназначение? Можно одно, два, три слова, вот прям без знаков препинания Чисто пишите, чтобы мы вот, вот в этом потоке с вами работали. Задача на это воплощение. Еще. Ваше мнение. Включайтесь, дорогие мои. Включайтесь. Мы сейчас будем добираться до понимания, что же такое предназначение, его важность, его суть. Итак, что такое? Как вы считаете лично? Ваше мнение. Что такое предназначение? Задача на воплощение. Задача, с которой пришли в этот мир. Задача, с которой пришли. То, зачем я пришла в это воплощение, должна. Выполнить, а чего душа радуется, как замечательно. Так, чем должен заниматься в жизни? Ага, цель и смысл, истинная я. Хорошо. Прям радуйте меня своими ответами, реализовать свои таланты. Кто мы в этом мире? То, что должна сделать в этой жизни. Путь человека, ведущего к успеху. Занятие любимым делом через удовольствие, радость. То, для чего пришли в этот мир, в этом воплощении. Опыт ряд задач на текущее воплощение. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. сейчас немножко добавлю юмора а, в нашу с вами беседу а, после того, как а, еще немножко прочитаю ваших сообщений вместе посмеемся, да, потому что тема-то серьезная, но через юмор на самом деле всегда а, приходит большее понимание а, сути вещей. Есть распространенное обозначение а, предназначения, да. Вот есть такое понятие в нумерологии, что это смысл жизни, то, с чего я начала, с чего я рассказывала, да, начала рассказ свой. То есть некая большая жизненная цель, контракт воплощения. И есть понимание, предназначение в более узком понимании, как это сфера реализации. Да, то есть это профессия, которая хотелось бы реализоваться реализовать свои таланты и способности, да, и есть такое очень высокое понимание предназначения как некая миссия, да? Вот есть три таких разных определения слова предназначения, и я не могу сказать, что какое-то из них абсолютно правильно, а какое-то из них абсолютно неправильно и вообще не имеет смысла. Но я это, скажем так, хотела бы обобщить и вот такую вот вам свою формулу выдать, исходя из своего жизненного опыта и многолетнего опыта работы с людьми, изучения, познания себя, что есть основное предназначение у человека, и это быть счастливым не поверите да? то есть может звучать странно но на самом деле основное предназначение у всех нас которые воплотились на этом земле на этой земле это быть счастливыми, а мы можем стать счастливыми только если мы раскрываем свою уникальность, если мы понимаем свою уникальность, если мы принимаем свою уникальность, и если мы начинаем транслировать свою уникальность в этот мир. Да? То есть вот такая вот формула, которая может включать в себя и миссию, и профессию, и смысл жизни. Потому что на самом деле, особенно изучая космологию, энергоинформатику, могу вам сказать, что основная задача, основное предназначение – это жить, радоваться, быть счастливым, наслаждаться этой жизнью, реализуя свое предназначение через проявление вот этой вот своей уникальности. Понимаете, о чем я говорю? Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат. То есть… Понять или познать, да, познать, понять, принять э, свою уникальность и проявить такие вот 4П, да, правила 4П. <смех> которые, собственно говоря, и помогают нам реализовать свое предназначение. Очень многие приходят на мои открытые вебинары. Вот то, о чем я хотела посмеяться, да, и говорят: а я вот в интернете прочитала, я вот там увидела, там расчет сделал, там вот это пытается найти реально свое предназначение в интернете. И для этого вам картинку прям подобрала, да, когда. Приходит ученик гуру и к мастеру и спрашивает, так в чем мое предназначение? А тут ему отвечает, а ты загуглить не пробовал, потому что на сегодняшний момент ну, столько информации есть в открытом эфире в интернете. Что, честно говоря, можно, конечно, вначале обрадоваться, а потом, если начать действительно искать ответы и рыть, можно очень сильно запутаться, потому что часто информация противоречива и очень часто недостоверна. Это одна из причин, почему я провожу прямые эфиры и открытые флешмобы, и пытаюсь все-таки вам донести ценную информацию, истинную, чтобы вы разобрались, чтобы убрать вот эти вот все скажем так неправильные источники поэтому сейчас что предлагаю сделать мы сейчас с вами прям в прямом эфире попробуем продиагностировать то насколько вы реализуете свое предназначение то есть насколько вы понимаете, свое предназначение и насколько у вас запущена система его реализации. Что я предлагаю для этого сделать? Просто ответить на 4 вопроса. Вы можете отвечать мне в чат сразу, но я бы рекомендовала вам ответить вначале на листике, и потом мне в чат написать уже ответы, когда вы их осознали, когда вы их прописали для себя. Есть четыре вопроса, которые очень четко помогают вот продиагностировать понимание своего предназначения и его реализацию. И предлагаю сейчас задать вам себе эти вопросы. Первый звучит так. Вы знаете то, что вы любите делать реально любите то что вам дает ощущение счастья тут ответ очень простой я знаю или нет я еще не понял я не поняла я еще не разобралась в том что дает мне ощущение счастья да? то есть да или нет второй вопрос звучит так если первый ответ да то а вы можете это делать, то, что вы любите, то, что дает вам ощущение счастья. Или на сегодняшний момент что-то не дает возможности вам заниматься любимым делом. Что-то или кто-то. Это второй вопрос. Все вопросы очень глубокие, ребят, на самом деле. Следующий, третий вопрос. Звучит так. То, что вы любите, и то, что вы можете, ваши умения и навыки, они на сегодня востребованы в социуме, да, поскольку мы социальные существа, то для нас критерий истинности очень часто социум, востребованность в социуме, то а вот то, что вы любите и можете, то, что вы умеете, это востребовано или нет? Ну и четвертый вопрос, то, что вы делаете, приносит ли оно вам желаемый доход? Тот уровень достатка, которого вы хотите, о котором вы мечтаете. Да? Вот ответьте для себя на ваших листиках, ваших блокнотиках и поделитесь выводами в чат. Что? у кого по результатам вот этих четырех вопросов, что вы поняли, что вы сейчас осознали. Потому что вопросы специальные, это коучинговые вопросы, они заставляют, конечно, нас думать, анализировать. И они очень классно на поверхность выдают то, чего мы можем не видеть, если мы не задумываемся. Вот таким вот образом над этими моментами. Поэтому ответьте на вопросы и поделитесь сейчас в чат выводами своими. Так. Танюша, вижу, в принципе, все плюс, кроме того, чтобы приносила доход желаемый. Так, есть препятствия. Угу. Так, нет востребованности, Наталья, нет того дохода. Востребован не оплачивается. Угу. Не хватает знаний нет желаемых доходов ребят выводами делитесь вот вы для себя ответили на эти четыре вопроса и что какой вывод вы сделали сейчас чего не хватает не понимаете не знаете любимого дела не можете им заниматься не востребовано или не приносит тот доход который бы вы хотели пишите 4 да отлично супер так нет знаний да угу. так хотелось бы больше доходов споткнулась на первом вопросе и такое бывает ланочка значит все еще впереди не приносит доход угу. пишите ваши ответы я пока позволю себе да, как бы поделиться рассказать с вами что такое есть а формула предназначение на уровне действий то есть как мы можем понимать что мы действительно в ключе своего предназначения что мы в потоке поскольку предназначение я вам уже говорила это у каждого свой уникальный путь кто-то может ну не знаю там зунтики изобретать и продавать кто-то может быть водителем автобуса кто-то может тренинги проводить, кто-то может консультировать людей, кто-то может быть мастером по дереву. У каждого свой уникальный путь. Важно просто понять его, узнать. Мы несем вот это наше предназначение через всю свою жизнь. Это что-то, что вызывает резонанс с нашим внутренним. Но как это проверить? Как это проверить э, на реальных фактах, в реальности, да? Есть такая очень интересная формула, которой я с вами делюсь, которая звучит так. Э, люблю, могу, востребован и оплачивается. То есть, вот эти вот четыре вопроса, которые я вам задала, они относятся к этой формуле. Э, что я люблю делать, могу ли я это делать? востребовано ли это то что я люблю и могу и насколько это оплачивается и вот эта вот формула сочетания икигай у японцев это называется она четко показывает что человек да знает понимает свое предназначение вот вы сейчас проанализируйте исходя из ответов на свои вопросы насколько у вас вот эти вот четыре сферы четыре момента сходятся да, или есть что-то что осталось нерешенным например это э, отсутствие востребованности или это отсутствие тех доходов которые вы хотите к которым вы стремитесь и вы верите что вы достойны что вы э, действительно э, можете такие суммы э, получать и зарабатывать угу. Знаю, могу, мешает нерешительность. Ага. Ну, вот очень часто возникает на самом деле вопрос такой, с которым приходят ко мне в тренинги, люди, и приходят на консультации. Вот это почему? И для меня вот это почему оно является вызовом. Я вот сегодня в прямом эфире говорила, да, что это вызов? Почему, когда мы знаем чего мы любим что мы любим что нас делает счастливыми что мы хотим почему мы продолжаем ходить на нелюбимую работу или почему мы продолжаем оставаться в тех отношениях которые но ну, уже не отношения то в общем то они не приносят радости на да? они не дают поддержки или почему мы отказываем себе в том что действительно важно для нас почему марируем какие-то свои внутренние желания стремления свой внутренний голос да не знаю там в угоду чему-то или жертвуя собой или пытаясь быть хорошими или доказать что-то кому-то а почему кто-то соглашается из нас работать за гораздо меньшую стоимость, зная, что мы достойны большего и можем получать больше. Да. А почему мы вообще забываем свои желания и мечты, то, чего мы хотим? На да. ну, вот этих почему очень, очень много. Я уверена, что и у вас да, есть очень много вот этих почему? Ну иначе вы не пришли бы ко мне в прямой эфир, особенно относительно темы предназначения и его блокираторов. У каждого из нас есть очень много вот этих почему друзья мои. Да. У кого-то это почему не я. Да, или почему не со мной или почему со мной так этих очень много почему и я знаю ответ на этот вопрос на самом деле я знаю его из своего личного опыта я знаю это из опыта моих близких родных дорогих мне людей и я знаю это из опыта моих учеников моих клиентов за все эти Годы работы, что я вам могу сказать? Есть такое определение как ошибка снегурочки. Наверняка все слышали и читали все из нас сказку о Снегурочке, да, которая радовалась жизни была собой наслаждалась снегом морозом все было классно и супер до того момента когда она не попыталась стать с кем-то другим да когда она не попыталась изменить свою природу и прыгнуть через костер вот это то что мы с вами делаем очень часто мы с вами пытаемся поломать изменить прогнуть свою природу под влиянием окружения под влиянием социальных матриц под влиянием родовых программ убивая себя на самом деле да то есть мы пытаемся быть теми кем мы не есть по своей природе мы пытаемся жить жизнь которая противоречит нашему предназначению и а, мы совершаем ошибку снегурочки в конечном итоге что она сделала она совершила противоприродное для себя действие. Прыгнув через костер для нее это чужеродная среда вообще не ее огонь и что и растаяла то есть умерла и то же самое мы с вами совершаем в нашей жизни когда мы пытаемся жить чужой жизнь играть чужие роли когда мы не знаем своего предназначения когда мы не знаем своей природы что мое что не мое что для меня кайф радость успех. А что для меня смерть как для этой снегурочки прыжок через костер ребят понимаете о чем я говорю пятерочки в чат пожалуйста поставьте каждый второй до да, совершает ошибку снегурочки мы не знаем себя, мы не знаем своей природы, но то, что мы делаем завидным успехом, завидным упорством, мы пытаемся себя поломать. Мы пытаемся соответствовать чужим ожиданиям, быть хорошими в глазах кого-то. Да? Мы пытаемся следовать тому, что нам говорят, что для нас лучше и правильно. И это очень часто приводит к тому, что люди несчастные не понимают не знают кто они зачем они а, живут да и это на самом деле очень легко фиксируется вижу ваши пятерочки ребят не знаю кого там что висит комментарии страны вроде как эфир идет нормально но если вдруг что-то зависает обновите страничку а, да не знаю почему зависает на самом деле зависаю я олеся тема очень важная у меня когда затрагиваю тему предназначения энергия фонит у меня даже приборы портятся выходят из строя бывает такое но надеюсь все кому надо все таки остаются в прямом эфире и слушают что происходит когда мы совершаем вот эту вот ошибку снегурочки когда мы действуем в противорез своей природе когда мы не знаем своего предназначения, да? Ну, естественно, с точки зрения высших сил мы идем не туда, занимаемся не тем. Мы делаем фигню какую-то. То есть, ну, как это проявляется? Как понять, что я занимаюсь вообще не тем, что мое? На самом деле есть конкретные критерии, и они уже даже научно доказаны, поскольку я занимаюсь изучением энергоинформатики, инфосоматики, того, как у нас на уровне ментального тела отражаются все наши да, реакции эмоциональные, намерения, действия и так далее, это видно. То есть можно даже график простроить судьбы человека элементарно, даже с помощью нумерологии. Очень четко видно и понятно, когда человек идет в противовес своей судьбы. То есть совершает какие-то совершенно неадекватные с точки зрения своего воплощения действия. Это проявляется, естественно, в реальности определенным образом. Например, я вот вам пять пунктиков написала, вы можете сейчас мне в чат написать, у кого какой пункт работает уже, какой играет. Первый, когда сокращаются в несколько раз доходы или вообще пропадают. Это первый момент. Первый момент, такой сигнал, что вы уже с линии реализации своего предназначения сошли. Второй момент, у вас есть знания, вы спец, у вас есть знания, технологии, есть инструменты, но нет клиентов. То есть невостребованность, да. Вы знаете, можете, но никто не приходит это покупать. Это второй момент, двоечка тогда, да третий момент если усугубляются проблемы со здоровьем казалось бы ничего не предвещало беды вдруг начинаются проблемы со здоровьем это не просто простуда это не просто да, какой-то упадок сил это могут быть проблемы посерьезней проблемы например с костной системой с кровеносной системой с нервной системой с эндокринной системой вот эти вот четыре системы они в первую очередь получают удар если мы не реализуем свое предназначение да? следующий момент когда начались серьезные проблемы с близкими что это такое если брать конкретно я ты мужчина женщина то здесь происходит разлад серьезный а есть больше уровень да, есть дети есть родители вот здесь происходят конфликты непонимание отчуждения и есть в принципе э, рота до да, семья в целом когда начинаются проблемы причем вот эти первых три пункта которые я назвала могут расширяться на круг близких и круг ваших знакомых. Вот, ну и пятый момент это когда меняется ваше физическое, психоэмоциональное состояние. То есть может быть резкий набор веса. Да, или наоборот, резкое похудение может быть. Начинаются проблемы со спиной, с суставами, гормональный сбой, э -э, эмоциональные моменты как плаксивость, депрессия, смена настроения, вас туда-сюда. Да, паника, беспокойство, неверие в себя. Вот это все, ребята, это пункты взятые из аналитики диагностики клиентов которые приходили конкретно на консультации которые говорят о том что человек ушел от реализации своего предназначения вообще ушел в другую степь вообще не понимает своей задачи своего смысла вот сколько пунктов вы набрали напишите и вопрос: реализуете ли вы свое предназначение? Что вам показывает ваша диагностика? Ответы на эти вопросы. Есть, конечно, шире спектр вопросов, но вот эти основные моменты, которые являются, ну, наверное, самыми определяющими в плане того, что мы нет, мы не знаем. Не понимаем и не реализуем свое предназначение. Поделитесь сейчас. Так. 4-5 пункта. Набор веса присутствует. Доходы хотелось бы лучше. Угу. Вижу, у многих связь пропадает. Угу. Так, 1, 3, 5. Вы циферками решили, да, одни словами у кого какие угу. то есть есть момент вы их отловили до да, которые присутствуют проблемы со здоровьем угу. проблемы с отношениями доходы сократились пропали угу. Так. Угу. что я могу вам сказать есть реальные факты, которые на сегодняшний момент могут подтвердить, вот ты реализуешь программу своего духа. У каждого человека есть свой дух, своя кураторская система, да, своя воплощенческая структура. Сверху к нам приходят сигналы, подсказки, видения по жизни, что нам нужно делать, как себя вести, в какой ситуации, какое решение принять. Если вы, конечно, находитесь в контакте со своим духом. Вот. И по факту, как это проявляется. Вот картинку вам специально подобрала. Это проявляется в самореализации на разных уровнях. Что такое разные уровни? Самый первый уровень – это телесный, половой, как я называю. Да? То есть вы проявляетесь на уровне тела. Как жена, муж, отец, мать, дочь, сын. Да, то есть на телесном уровне идет реализация. И в этом плане у вас все хорошо, нет конфликтов, нет проблемных ситуаций с партнером, с родителями, с детьми второй момент самореализации это социальная реализация когда вы востребованы вы получаете хорошую зарплату вы хороший специалист у вас много клиентов хорошие отзывы да то есть вы благополучны есть третий уровень самореализации это духовный когда вы уже реализуете сверхзадачу не только как личность а еще и как духовная а сущность вы приносите пользу да, то есть вы эволюционируете вы в движении. Вот это факты, которые говорят, ты реализуешь свое предназначение. Да? Ты здоров, ты пребываешь в состоянии радости, у тебя преобладают позитивные эмоции, ты востребован, ты благополучен и ты постоянно находишься в движении, в эволюции. Да? То есть ты изучаешь что-то новое, ты делаешь что-то новое, ты привносишь что-то новое. Значит, ты реализуешь свое предназначение и если эти пункты отсутствуют, это говорит об обратном. Проблема со здоровьем, отсутствие радости, преобладание негативных эмоций, отсутствие востребованности, отсутствие благополучия и остановка, когда вы говорите, я уже все знаю, я уже все понял, я уже совсем разобрался, или я ничего не хочу. Это противоположная да, карта реальности, которая говорит о том, что вы игнорируете свое предназначение. И вот сейчас напишите мне, пожалуйста, по вашим ощущениям, после того, как я дала такую уже э, очень э, детальную э, картину, что такое реализация предназначения, что такое нереализация предназначения. Как вы считаете, вы реализуете предназначение или нет? Напишите мне сейчас в чат. смелее как считаете по вашим ощущениям есть конкретные критерии здесь не нужно ничего выдумывать достаточно быть честным с самим собой все моменты присутствуют в моей жизни какие то Нюш. если по тем болевым точкам которые мы прошли это может быть мы поговорим сегодня еще о блокираторах предназначения возможно вы найдете для себя ответы на эти вопросы. Так, иду к нему, щупаю, пробоваю. Нет, как его узнать? Когда, как? Нет, не реализую. Отчасти больше да. Угу. Смелее, смелее, ребят, пишите. Есть очень четкие э, критерии. Я их вам озвучила. То есть не надо ходить к гадалкам на консультации личные. Есть критерии, которые четко показывают, да или нет. Да? Вообще можно даже по-другому пойти. Вот еще одну вам формулу хочу дать, что предназначение оно проявлено в наших основных четырех сферах жизни. Да? Это материальное благополучие, процветание, это взаимоотношения, это духовное развитие. И а, это востребованность на уровне всех вот этих трех показателей. То есть вы, когда реализуете свое предназначение, вы процветаете, вы востребованы э, как специалист-профессионал, вы востребованы как партнер-родитель-друг, вы востребованы как представитель своей кураторской системы, своей духовной семьи, когда вы несете какое-то знание. Да? Вот это четкие показатели востребованности предназначения, реализации предназначения и вашей востребованности, прошу прощения. Но действительно далеко не у каждого человека получается именно реализовать свое предназначение. То есть многие из вас наверняка уже сегодня много читали много изучали может быть даже какие-то тренинги проходили и вы знаете например о себе уже многое вы понимаете что ну вот я такая или я такой у меня такие особенности вы знаете что у вас есть ваше предназначение но опять же таки возникает вопрос почему многие из нас не могут реализовать свое предназначение, даже когда мы его знаем. Когда мы не знаем, это отдельный разговор, это понятно. Нужно понять и узнать. Я расскажу сегодня, как, где, с помощью чего, с помощью каких инструментов. Есть еще вопрос такой если я знаю свое предназначение но я не могу его реализовать что мне мешает вот кого волнует этот вопрос для кого вот это именно пунктик который вызывает у вас больше всего вопросов поставьте мне сейчас плюсики в чат я зафиксировала для себя отметила всех кто не знает своего предназначения вы на пути к нему вы его ощупаете вы к нему двигаетесь это понятно я расскажу чуть позже как разобраться со своим предназначением сейчас второй вопрос когда вы знаете уже свое предназначение вы понимаете куда хотите двигаться что ваше чтобы вы хотели делать да как бы вы хотели себя реализовывать но при этом есть ощущение что как будто вам что-то мешает, что-то не дает возможности реализовать себя. Плюсики сейчас поставьте в чат тогда. Я стрю, что чат сегодня у нас вообще зависает каким-то образом непонятным очень сильно. Угу. Плюсики есть. да пошли плюсики висит в чат немножко поэтому ребята э, э, немножечко подождала пока вы напишете. посмотрите на картинку которую я вам подготовила картинка которая очень четко показывает наш путь нашу реализацию наше предназначение это такая э, желтая сфера впереди да такое солнышко такой фокус и когда мы движемся на пути реализации своего предназначения это путь он не прямой он всегда вот такой вот зигзагообразный и достаточно часто нас с вами выбрасывает за пределы вот этого вот четкого пути вашего намерения и цели что это по бокам да? это блокираторы которые я называю это блокираторы, которые нужно либо устранить для того, чтобы вы могли двигаться более интенсивно, более уверенно, либо убирать те зоны, в которых мы застреваем. Что это такое? Да? Что это такое, что вот выбивает нас с этого пути, с пути реализации своего предназначения? Это так называемые блокираторы предназначения. Они есть абсолютно у каждого человека. Кто-то с ними справляется через силу воли, вообще через силу характера, такую целеустремленность. Кто-то справляется с помощью специалистов, профессионалов, которые помогают разбираться да, по пунктикам. По вот кирпичикам буквально разбирать эту стену которая преграждает человеку путь его реализации ну хочу вам сказать что есть возможность конечно в этом плане двигаться быстрее но для начала что такое блокираторы предназначения вы мне сейчас пожалуйста сразу пишите у кого какой присутствует по вашим ощущениям да? что блокирует возможность самореализации что блокирует возможность реализации нашего потенциала? Первое ⁇ это наши с вами эмоциональные травмы, полученные в детстве. Да? Это наши страхи. Это деструктивные программы, которые мы получаем в семье программы там ненужности, программы нелюбви, программы невидимости, когда вас как будто не замечали, не видели ценности у вас, говорили сиди, молчи не говори не проявляйся не будь собой и так далее да? либо это какой-то личный неудачный опыт в отношениях уже с другими людьми с друзьями с противоположным полом когда были моменты предательства когда были моменты манипуляции когда были моменты использования вследствие чего сформировался какой-то внутренний большой блок то да? есть рабство порядочности вот все программы перфекционистов когда должно быть все идеально и правильно это рабство порядочности чувство долга я всем должен я всем должна я должен должна сделать то-то то-то то-то рабство порядочности то есть рамки которые надеты на вас это как определенные шоры которые не дают возможности быть собой у кого это рабство порядочности присутствует у большинства советских людей тоже пишите это сюда одержание чужими ролями когда вы входите в какую-то роль и не можете ее поменять, это может быть роль сына или дочери и вы остаетесь в этой роли даже не несмотря на то, что вы взрослыми уже стали. Это мешает реализации вашего предназначения или вы входите в роль сотрудника босса на рабочую какую-то роль и не можете из нее выйти в плане всей остальной вашей жизни. Это то, что мешает быть собой, то, что мешает реализовывать свое предназначение. Вот все эти программы, ребята, они мешают нам реализовать весь свой потенциал. Почему? Да потому что на уровне энергетики у вас элементарно не хватает энергии для того, чтобы продолжать двигаться, чтобы реализовать свое предназначение да я приведу вам сейчас пример деструктивных программ не хватает элементарной энергии для этого потому что каждый из этих блоков каждый из этих ограничений забирает тонны нашей энергии и вот получается такая картина что вы знаете свое предназначение вы знаете что вы любите что вам нравится чем вы хотите заниматься но у вас не хватает энергии для того чтобы запустить это в той мере чтобы быть востребованными чтобы вам хотели за это платить за ваши умения и таланты плюсики пожалуйста если понимаете о чем я говорю оплата благополучия процветания это всегда энергообмен и если большая часть вашей энергии уходит на подпитывание вот этих внутренних блоков, вот этих а, а, нужных программ, ненужных программ, то у вас не хватает энергии для взаимодействия с другими людьми. То есть, грубо говоря, вы невкусный специалист у вас нет вот этого потока который от вас идет да, потому что все уходит на э, кормление ваших внутренних блоков э, с точки зрения энергии ребята многие вещи выглядят очень странными для многих шокирующими но очень правдивыми для того, чтобы быть востребованными, нужно быть энергоизбыточными. Для того, чтобы хотели покупать ваши услуги, у вас должно быть много энергии. Да, вы должны быть вкусными на уровне энергии. То есть у вас не должно быть внутренних страхов, ограничений, блоков и так далее. То есть нужно чиститься от всего этого нужно убирать это то как работают блокираторы предназначения И вы можете быть очень умными очень талантливыми классными специалистами но если не почистить вот этот свой весь внутренний скажем так затруднительно реализовывать свое предназначение я пример вам привела программе если вдруг кто-то не знает что такое деструктивные программы, да, что такое держание чужими ролями рассказала, что такое эмоциональные травмы детства, я думаю, каждый из вас знает. Есть еще встроенные внушения, когда э, в семье, там, где выросли, э, и даже позже многие, уже будучи в отношениях, вам говорили э, не высовывайся или что ты там о себе думаешь, что я себе возобнил опять какую-то ерунду придумал, да, или ничего толкового из себя не выйдет. И так далее. Не хочется даже произносить эти встроенные внушения, потому что они реально встраиваются в психику и потом становятся блокиратором реализации потенциала. И приходят на консультацию люди. Ты смотришь на карту рождения. Боже мой, ну да столько этот человек столько может в этой жизни сделать, столько всего заложено, но почему-то не делает. Почему-то Начинаешь копать, почему, и вылазит. Вот эти вот встроенные внушения, вот эти вот страхи из детства, вот эти вот блоки, или так прочно надетый костюм приличия то, что называю рабство порядочности, когда человек даже боится подумать о том, чтобы что-то захотеть для себя, быть собой. Это же я сразу эгоист. Кому знакомы эти моменты, ребят, ставьте плюсики в чат. Вот это вот все блокирует наши с вами предназначение значение, как печально это признавать. Я говорю, это не стоит целью, чтобы мы начинали обвинять кого-то, да, наших родных, наше окружение, нашу жизнь нет. Моя цель, чтобы вы поняли, что вы, во-первых, неизмеримо больше, чем вы на сегодняшний момент проявлены. И второе, что у вас есть возможность проявить свой потенциал в полной мере. Нужно просто убрать весь мусор, все утяжелители, все блокираторы, которые на сегодняшний момент присутствуют в вашей судьбе. Да, сбросить вот так вот, как собака отряхивается, когда из воды вылазить. Вот точно также же отряхнуться, сбросить это все из себя. И тогда появляется энергия, тогда появляется сила, тогда появляется уверенность в реализации своего предназначения, своих талантов. Совершенно другое качество жизни, ребят, совершенно другое. Ну, надеюсь, я донесла вот это, как это работает на уровне энергии. Напишите мне сейчас, пожалуйста, вот кто из вас хотел бы первое узнать такие свое предназначение понять свое предназначение просто ставьте сейчас эти ну, десяточки плюсики я уже просила поставить а второй момент более важный а, хотели бы вы получить для себя инструменты именно для устранения а, вот этих вот блоков которые существуют у нас в плане реализации предназначения десяточки поставьте тогда я пойму насколько я зацепила насколько вам важна тема вашей собственной реализации и снятия вот этих вот деструктивных программ и блоков я жду десяточки в чат чат висит десяток много очень хочу ну меня радует на самом деле потому что это моя Задача, моя миссия, мое предназначение – помогать людям находить нужную информацию, находить в себе силы и энергии для того, чтобы реализовать свое предназначение. И я с удовольствием это делаю уже сколько лет. Я буду рада помочь вам в познании до да, своего предназначения и в устранении всех блоков, которые на сегодняшний момент существуют. Итак, пункт номер один. Если вы новичок и вы хотите узнать свое предназначение, кто вы, ваши задачи личностные, социальные, духовные, профессию, в которой себя лучше реализовывать, ваши особенности в плане отношений, ваши особенности в плане энергетики, ваши особенности в плане жизненных периодов какой период у вас в жизни да в какой какие цели задачи уроки вы должны проходить ваши таланты способности то есть все то что мы включаем в понятие предназначения то у меня есть курс который дает фундаментальные знания по нумерологии так и называется практическая нумерология и коррекция судьбы Первые два блока есть базовый и основной блок. Они направлены на изучение своего предназначения. Я сейчас, да, хочу, отлично. Я вам сейчас покажу. Значит, есть базовый блок, который, я считаю, ну, просто это как букварь. Да, когда вы, мы все идем в школу, вот есть букварь. То есть мы учимся читать и вот базовый блок моего курса практическая нумерология это как букварь там три занятия которые вам дадут полное понимание всех основных нумерологических расчетов то есть за три занятия вы составляете свою полную карту рождения вы учитесь ее читать да? то есть за три занятия я научу вас как вам создать свою карту рождения, и вы узнаете свое предназначение. Потому что здесь будут рассчитаны все ваши основные коды. Код сущности, код судьбы, код мотивации, код социальной роли код зрелости и по факту по итогу после этих трех занятий у вас будет составлена вами лично составлена под моим руководством ваша полная нумерологическая карта вот это такой фундамент с которого нужно начинать изучение нумерологии и честно вам скажу очень много курсов в интернете когда даже часть этой информации упаковывают в десять или в пятнадцать занятий. И не дают полного понимания глубинной трактовки и взаимосвязи всех этих чисел я не сторонник того чтобы повышать стоимость за счет количества уроков моя цель и задача чтобы те люди которые ко мне приходят реально получали результат и понимание так вот если ваша задача понять свое предназначение освоить базу да, нумерологического анализа, то вот этот вот базовый блок это для вас самый лучший инструмент. Это не Пифагор, это классическая нумерология. Это составление вашей основной карты нумерологической. Ну, у меня это выглядит в виде звездочки 5 основных чисел и 2 дополнительных. И вы составляете свою матрицу предназначения. То есть, реально осознаете свои таланты, способности, свои ресурсы и то чем вам следует заниматься то есть такой фундамент если вы хотите углубиться то есть основной курс основной блок это еще пять занятий и вот здесь мы с вами уже скажем так ныряем глубже и начинаем разбираться в нюансах в особенностях вот это очень важно для нашей жизни с вами да? потому что у нас Каждый день общения у нас каждый день, мы пытаемся заработать, реализовать себя, получить, да, скажем так, результаты от своих действий. И вот основной блок он как раз позволяет такие понять ошибки, которые вы совершаете. Как вам по-другому необходимо действовать, чтобы достичь результата, и как вам правильно выстраивать коммуникацию с другими людьми. На основном блоке. Мы делаем анализ потенциала личности, то есть вы четко поймете, вот четкая прям правильная картинка в вашем возрасте конкретно на что вы можете исходя из своей энергетики периода вашей жизни делать ставку да, что принесет вам а, признание успех, реализацию здесь будет очень важный момент по поводу имени смены имени или смены фамилии а, или даже написание их если вы переехали в другую страну как это влияет на судьбу и если вдруг произошла негативная а, да, вот, влияние смены имени это откорректировать потому что имя человека это его судьба здесь мы подробно разберем это я расскажу что сделать здесь же я дам информацию по мастер числам мастер числа 1122 если вы родились 11 или 22 числа или если когда вы суммируете свою дату рождения у вас получаются такие числа это числа, это люди контрактники такие люди у них есть особый контракт воплощения помимо общего базового контракта воплощения еще и особый у них совершенно уникальная судьба с ними происходят очень интересные события в жизни и если такие люди не знают своего предназначения не они начинают страдать все их ближнее окружение очень часто родители или дети начинают испытывать проблемы со здоровьем и проблемы с финансами это новая информация которую я буду давать вот в этом курсе в новом потоке это кармическое да, проявление мастер чисел и это очень интересно очень важно здесь же будем разбирать весь наш минусовой багаж вот эти камни преткновения которые нам мешают проявлять, реализовывать свое предназначение нам нужно их идентифицировать для начала с помощью расчетов и нумерологии это очень четко видно плюс я буду использовать коучинговые методики которые позволят вам вскрыть все ваши страхи все ваши ограничения внутренние да то есть все ваши блокираторы и Здесь же на этом уровне я вам расскажу о том, как влияют на вас вашу реализацию ваши сексуальные партнеры, мужья, жены, ваши дети, ваши родители. Как весь этот круг влияет на реализацию вашего предназначения. Это то новое, что я буду давать на этом курсе. Ребята, и эта информация, поверьте мне, она очень дорогого стоит. Плюс здесь же на основном блоке я дам вам прогностику, расчет жизненных периодов, уроков проблем и задач и расчет энергетики каждого года. То есть у вас появится такой компас, вы будете знать, что вас ждет в каждый год, последующий год и в принципе по жизни, по периодам. То есть вот это вот основной блок. А, то есть, давайте так, для тех, кому важно понять, узнать свое предназначение, вот эти два блока, это для вас вот так вот. С головой, еще раз говорю, у меня нет задачи подсадить вас на полугодовой курс. У меня есть задача дать вам очень четкое на понимание качественное своего предназначения. И это можно дать, взяв самое-самое вкусное, самое-самое основное, исходя из всего того, что я знаю, чем владею. Я с радостью готова буду с вами этим поделиться. Угу. То есть отмечайте себе. И э, следующий момент: если мало знать предназначение, кто-то из вас здесь присутствует, кто уже у меня проходил изучение нумерологии знаете что я раньше не давала коррекции те кто новенький сейчас впервые значит вам повезло вдвойне потому что вы не только узнаете предназначение у вас будет возможность сразу получить коррекцию блокираторов. как вы видите на слайде мое утверждение мало знать свое предназначение нужно что-то делать вот Это что-то делать, оно конкретно относится к тому, чтобы убирать препятствия в своей жизни, убирать блокираторы, убирать ограничения. Да. И то, что я буду делать, это осенью, я буду делать впервые. это ноу-хау. Никто из нумерологов этого не дает, потому что это стоит дорого эта коррекция. индивидуальная сессия с коррекцией стоит 150 евро и выше, даже у меня лично но тем не менее поскольку моя задача предназначение миссия все-таки помогать людям и делать это более доступным эту помощь я решила что я этой осенью запускаю курс по коррекциям. и вот ребята если у вас есть после того что мы с вами провели диагностику до да, проверили вы выявили очень много блокираторов ограничений того что мешает вам реализовать ваше предназначение то вот этот вот блок коррекция это то что нужно я на блоке коррекция буду давать инструменты, которые убирают блокировки. да, То есть это методики, специальные технологии, коучинга, психологии, энерго-инфосоматики, эмоционального интеллекта, которые убирают вот эти вот все блокираторы нашего предназначения. И это ноу-хау, поверьте мне, этого нет ни на одном из курсов, потому что никто не хочет выдавать это, за просто так, за такие деньги, потому что это практически просто... Просто так гораздо выгоднее многим делать коррекции в индивидуальных сессиях не тем не менее я буду первой кто это сделает Итак, если вас интересует коррекция ребят есть третий блок который называется коррекция что мы будем делать мы будем убирать ограничивающие убеждения то есть будет идти коррекция сразу на нескольких уровнях. Сразу вам скажу, да. Уровень ментальный, уровень энергетический, уровень эмоциональный да. и, и а, каузальный уровень, то есть кармический. То есть что мы сделаем? Мы уберем деструктивные убеждения о себе, о своих способностях. Мы сделаем очень серьезную работу по выявлению и убиранию ключевой травмы. Вот этой вот ключевой травмы в детстве, которая получена, которая мешает строить отношения, которая мешает быть собой, которая мешает получать достойные деньги, достойное вознаграждение. Мы выявим и уберем все страхи. И комплексы внутренние. Мы выявим и уберем внушенное кем-то чувство вины вам, что тоже является очень серьезным блокиратором предназначения. Мы выявим и уберем программу невидимости, когда вы боитесь быть собой, когда вы не можете проявлять себя и свою волю, свои желания. Будем убирать ребят будем убирать блок самовыражения будем убирать заниженную самооценку неуверенность в себе будем убирать программу мимо стеснительности когда вы хотите внутри больших денег чтобы вам платили за вашу работу, ваши услуги, но вы, вам неудобно брать деньги или озвучивать стоимость своих услуг, вы как-то чувствуете напряжение, лискованность, да, вот эта мнимая стеснительность, которая на самом деле является одержанием определенного рода, тоже будем это убирать. Будем убирать одержание чужими ролями, учителями, родителями и так далее. И самое главное установим полноценный контакт с вашим духом, с вашей кураторской системой для того, чтобы вы могли получать подсказки в дальнейшем в плане реализации своего предназначения. То есть вот это вот, ребята, будет блок коррекции, который я даю. И я даю впервые это. Ноу хау, вы не получите больше такого нигде это не теория блок коррекция это сто практический блок где будет только разного рода техники и технологии применены да, то есть вы понимаете разный инструмент коучинга как я вам уже сказала биоэнергетики кармических коррекций и так далее в целом на блоке коррекция будет выдано больше 30 разных технологий для того чтобы вы привели себя в порядок и смогли наконец-то реализовать свое предназначение так что делайте выводы друзья мои ну что хотите попасть ко мне на курс фундаментальный курс по э, пониманию познанию своего предназначения ставьте плюсики и по коррекциям его уже спрашивала знаю но хочу убедиться что вы все еще меня слышите что вы хотите даже больше ставьте много плюсиков потому что надеюсь что рассказала вам вкусно и программа действительно э, очень вкусная угу. на вопроса Сейчас подойдем к цене вопроса. А цена вопроса на самом деле на сегодняшний момент очень и очень лояльная. Да, можно изучить нумерологии, но потом встает вопрос, где искать клиентов. Вот когда вы делаете коррекцию, Лика, когда вы убираете страхи, неуверенность, нерешительность и программу невидимости, вопрос о том, где искать клиентов, не стоит. Клиенты сами начинают вас находить. Вот в этом вся соль, понимаете? мы очень часто не востребованы, потому что невидимые, потому что закомплексованы, потому что есть не вы, а есть некая куча мало в которой собраны чужие роли, чужие проекции, чужие программы вас там не видно. вы когда вот это вот все себя снимаете, когда вы четко понимаете, что вы, на что вы способны, что вы можете дать, вас клиенты сами найдут, это так работает в пространстве Итак, ребята какие есть варианты обучения базовый блок о котором я вам говорила стоимость вообще смешная на сегодняшний момент если вы новичок в плане нумерологии вы хотите научиться составлять нумерологическую карту и ее читать стоимость 3 900 это просто просто копейки, у вас будет фундамент в знании нумерологии, вы научитесь делать расчет своей собственной карты судьбы и любого другого человека, причем получите все основные трактовки. Стоимость базового блока всего 3 900. Основной блок, когда мы углубляемся, вы получаете уже конкретные ориентиры в плане жизненных периодов, в плане влияния вашего имени, в плане мастер чисел, управляющих чисел, в плане влияния вашего окружения на ваш потенциал. Его стоимость 9 900 это 8 уроков. То есть основной блок включает в себя предыдущий базовый. Ну и продвинутый блок, это то, что я называю коррекция. Да? Коррекция судьбы ⁇ это тот блок еще 4 занятия, на котором я вам буду давать технологии, коррекции, конкретные э, коррекции всех возможных блокираторов, которые у вас есть да? То есть вы выбираете тот уровень который для вас на сегодня востребован вот почувствуете что вам на сегодняшний момент больше импонирует. Вы бы хотели узнать свое предназначение, или вы хотите узнать свое предназначение и сразу убрать э, те блокираторы, которые существуют в плане своей реализации. Любое решение, которое вы принимаете, оно верное для вас, если оно происходит изнутри. И вот исходя из того, что вы чувствуете, э, проходите по ссылке «Олеся» сбрось пожалуйста ссылку чтобы могли иметь возможность оставить заявку проходите по ссылке выбирайте тот пакет который вы считаете для себя правильным и оставляйте заявку или оплачивайте ну, от себя добавлю, почему все-таки стоит у меня учиться. Ну, во-первых, я профи в этом деле, я профессионал, я вам уже говорила, 13 лет работы, 14 год пошел, как я работаю с людьми, не говоря уже о моем собственном жизненном опыте, с 12 лет начиная, да, на сегодня мне 40 моей дочери 22 и могу сказать что я являюсь примером того чему я учу успешной реализации своего предназначения да. если говорить о тренинге то уникальность тренинга в том что вы получаете целый ряд практических инструментов не только нумерологических а которые вот прекрасно дополняют нумерологию это энергоинформатика это коучинг это эмоциональный интеллект то есть мой тренинг он авторский если для вас это имеет какое-то значение вот, то вы принимаете решение для себя сегодня если есть какие-то вопросы ребята давайте пожалуйста может что-то осталось непонятным что-то хотите прояснить для себя в плане меня моей программы самого тренинга задайте пожалуйста я с удовольствием отвечу те, кто принял для себя уже решение, я вам импонирую как лектор, вам нравится, как я подаю материал, вы чувствуете, что я могу быть вашим проводником в плане изучения своего предназначения, но ну, есть ссылка в чате, проходите по ссылке, оставляйте заявки, я буду рада видеть вас на своем тренинге, он начнется уже совсем скоро. Да, профессия мы тоже обучаем, Елена. То есть вот это сейчас, это как базовый уровень, после того, как мы изучаем предназначение, прорабатываемся, следующий уровень будет приобретение профессии. Мы обучаем нумерологическому консалтингу, как проводить консультации, да, как привлекать клиентов, но для этого, естественно, нужна база. База нужна в плане профессии, вы должны знать трактовки, потому что я даю трактовки своеобразным образом, это не чисто нумерология, все-таки опыт позволяет знания давать более глубоко, учитывая законы вселенной, учитывая энергоинформатику, поэтому курс базовый, на самом деле его стоимость на сегодняшний момент ну, очень и очень и очень лояльная объем знаний и техник которые вы получаете на базовом основном блоке как минимум в три раза дороже стоит ну просто попробуйте попробуйте да в продвинутый блок ходят первые два совершенно верно ребят вопросы пожалуйста какие есть задавайте я рада ответить с удовольствием может, сюда по методикам вас интересует и так далее. Мы даем свидетельство о прохождении обучения, Ольга. Да. Очень важно, ребят, сегодня оставить заявку. Вот вы присутствуете сейчас на моем открытом в Ташмобе. Да, возможно я знаю что есть те кто очень быстро принимает решение чувствуете внутренний импульс сразу принимаете решение раз, два и готово. есть люди я сама к таким людям отношусь мне надо переварить мне надо почувствовать мне надо вот переспать с этим да, чтобы на утро проснуться и почувствовать да вот я точно этого хочу в любом случае если вот вы так же как и я так принимаете решение да вам нужно время вам обязательно нужно оставить заявку сегодня, как участник флешмоба. То есть пройти по ссылке, которую сбросила Олеся, и оставить заявку на том уровне, который вы хотите, базовый, основной или продвинутый. Чтобы зафиксировать для себя стоимость сегодняшнюю, она только для участников флешмоба. Потому что в открытом доступе тренинг продается дороже. Да? Только для вас, для участников флешмоба такая цена. Вам нужно обязательно зафиксировать себя как участника флешмоба, и для этого вам нужно оставить заявку. Сделайте это, пожалуйста. Если вам нужно больше времени для того, чтобы принять решение, да, Олеся присоединится и расскажет. Если ко мне какие-то вопросы, ребят, какие-то комментарии по предназначению, что-то еще хотите узнать, задавайте. Я тут знаю, обычно, когда я провожу открытые уроки, начинаются комментарии в прямом эфире. Я позволила себе их разместить на слайде. Самые частые вопросы, которые звучат, или комментарии. А можно я в следующий раз? Ребят, поверьте моему опыту, есть момент только сейчас. Вот только сейчас следующего раза не будет. Если вы пришли на эту тему, вас что-то привело, вас интересует тема предназначения, коррекции судьбы, но это не просто так. Ведь вы могли бы быть в другом месте, да, вы э, могли бы смотреть сериал, я не знаю, или другая тема какая-то вас могла интересовать. Но вы здесь, значит, вам это нужно. И если вас сюда привели, значит, это тот момент, когда нужно проявить свою волю в плане коррекции своей судьбы не откладывайте на завтра сегодня что вы можете сделать как я уже сказала вы можете оставить заявку можно конечно ничего не делать не оставлять никакой заявки просто забыть о том что вы услышали сегодня но тогда не обманывать себя в том что вы хотите каких-то изменений в плане своей судьбы еще раз говорю есть только сегодня есть только сейчас и этот момент сейчас, его нужно для себя зафиксировать. В базовом уровне, который стоит 3 900, 3 занятия. Основной уровень, он стоит 9 900, там 8 занятий. В принципе, если разделить стоимость на количество занятий, то увидите, что занятия, которое длится полтора часа, стоит совсем немного. Вот кто-то писал из вас сходить в кафешку. Да? Совершенно верно, это так. Ну и еще варианты часто спрашивают, получится у меня или получится владеть нумерологией? Вдруг это сложные расчеты? Вдруг у меня не математический склад ума и так далее? Ребят, получается у всех. Тут вопрос в правильно поданном материале, структурированном, в хорошем учителе, в конкретных практиках. Это всегда дает результат. А я вам это гарантирую с точки зрения себя на да, Качественно выданный материал, теория плюс технологии. От вас остается только желание, уверенность, что вы этого действительно хотите и все получится. Еще есть вопросы, дорогие мои? Я третий задам вопрос. Напишу. По поводу денег иногда спрашивают, а можно бесплатно проходить? есть моменты когда мы разыгрываем участие в каких-то программах розыгрыши допустимы с точки зрения денежных законов но если человек хочет просто так до да, участвовать особенно в таких моментах как коррекция я не говорю там познание своего предназначения а вот коррекция исправление судьбы до да, исправления ошибок давайте назовем это так то это очень серьезный энергетический процесс который на самом деле требует вашего участие живого да, требует подтверждения готовности меняться но ну, на уровне социума эта готовность меняться она проявляется в деньгах да. то есть, если вы готовы заплатить значит вы готовы к изменениям поэтому я готова взять к себе на курс всех тех кто готов учиться кто хочет получать результат и получать его быстро друзья мои так что все в ваших руках вот если кто-то хочет пойти ко мне на обучение но еще не оставил заявку поставьте сейчас двоечки в чат пожалуйста я хочу услышать ваше мнение почему нет чего не хватило может быть вам кажется что недостаточно информации может быть я не донесла ценность курса еще какие-то моменты если есть такие напишите двоечки кто хотел бы попасть ко мне на обучение я вам панирую нравлюсь как тренер но вы пока заявку не оставили так я посмотрю в чате Так. если не можете присутствовать онлайн наталья все занятия записываются они будут выложены в вашем личном кабинете вы можете прослушать их в любой момент у вас будет к ним доступ чем отличается любовь квадрат Пифагора от классической нумерологии? Ну, всем. Любовь ⁇ это другая методика расчета, совершенно другая методика расчета. Квадрат Пифагора ⁇ это психоматрица. Он рассчитывается, да, у нас появляется матрица. Классическая нумерология дает более общую глобальную картину и рассчитывается карта рождения. Скажем так, с одной стороны, более общая с другой стороны затрагивает те моменты которые ну, например квадрат пифагора не затрагивает это социальная роль это внутренняя мотивация это число зрелости это жизненные периоды ну то есть присутствует отличие в целом два инструмента себя прекрасно дополняют. Так, в какое время будут проходить занятия? Занятия будут проходить два раза в неделю, в будние дни, вечером, в 20.00 по Москве. Вот в таком же формате, как мы с вами общаемся сегодня. Будет вестись запись занятий. Длительность занятия полтора часа. Записи занятий остаются навсегда, да, совершенно верно. Так, двоечки, напишите, почему? Почему хотите, но не можете. Так, не хватило пощупать инструмент. Давайте пощупаем. Ладно, что бы вы хотели? Какой-то расчет произвести? Да. Что для вас пощупать инструмент? Узнать, например, число сущности. Я могу это дать завтра, ребят. Я могу дать пощупать инструмент. Завтра у нас будет второй день флешмова. Если вы хотите пощупать инструмент, то приходите завтра. Я дам инструмент, расчет основного числа нашего. Я еще подумаю, что мы рассчитаем завтра. Нам что-то, чтобы помогло вам дать почувствовать вот именно глубину и качество этого инструмента. если это то, чего не хватило, но ну, а насчет денег ребят, поверьте, всегда можно найти деньги для того, что для нас важно. Если для вас реализация вашего предназначения действительно важна, действительно важна. То выбирайте себя всегда я говорю моим клиентам выбирайте себя как только вы начнете выбирать себя вас начнет выбирать весь мир вы станете востребованы вы станете цены вы станете процветающим человеком суть этого закона еще соломон да, его приносил своими фразами конечно но суть такая когда ты любишь принимаешь себя выбираешь себя то только тогда ты можешь принести пользу этому миру вот для того чтобы приносить пользу этого мира нужно начать с познания себя и признание себя вот. поэтому ребят еще раз говорю если вы хотите вам это интересно проходите по ссылке оставляйте свои заявки очень важно оставить свою заявку сейчас занятия у нас начнутся 23 октября будет уже первое занятие в понедельник совсем скоро Совсем скоро, то есть на самом деле, уже через неделю вы можете начать изучать свое предназначение, познание себя и коррекции своей судьбы. Ну, потому что все будет плавно идти одно за другим. Ну и напоследок, чем мой курс отличается от всех других курсов, ну, я уже говорила несколько раз, что я использую не только инструменты нумерологии. Да. Я также <с> <в тему> использую, вижу комментарии Евгения, как обычно, из наших лучших учеников. Вот. В модуле коррекция я использую очень много технологий которые не имеют отношения прямого к нумерологии, но которые имеют прямое отношение к нашей телесной матрице, к нашим эмоциям и к нашим результатам. Это биоэнергетика, это инфосоматика, это психосоматика, это коучинг. И еще раз повторюсь, что вы получите, если идете на полный блок, включая продвинутый, вы получите еще порядка 30 технологий коррекции для того, чтобы вы могли справиться со своими страхами, со своими долгами, с отсутствием востребованности у клиентов.